А, а эти два парня да. голубых, кстати, аномальных, не Поменьше выбрали. <laughs> Они mm -hmm. и так mm -hmm. уже сегодня с X3 Да. Вот <плес> упражнение, на мышце живота. Ага, качать. Вроде немного народу нашего выехало, а вон пробка.